Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить самые главные новости. И сегодня я хочу с вами поделиться продуктом, который является самым главным, самым первым продуктом в компании TLC, с которого начинала компания свое существование. Вот был такой продукт, нутробурст, он и есть сейчас. Жидкий поливитамин, который был в бутылке. Да? Одна столовая ложечка жидких поливитаминов и на целый день ваш организм напитывается классными э, минералами и другими элементами. И сейчас у нас вышла форма в пакетиках, пакетируемая. Вот я получил сегодня этот продукт. Вот посмотрите, такая коробочка. Жидкие поливитамины. Производство Соединенных Штатов Америки. Давайте вскроем при вас. И посмотрим. Так. Вот такая коробочка. И здесь жидкое золото. Вот такой вот пакетик. 30 миллилитров пакетике. Вот с обратной стороны, видите, да? Это на месяц, и ваш организм всегда будет напитан полезными веществами. Многие спрашивают, что же это за продукт? Давайте Э, зачитаю, потому что запомнить 148 ингредиентов, которые есть в продукте, очень тяжело Итак, здесь находится 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента 19 аминокислот, 13 цельных растительных продуктов и 12 трав Минеральные соединения: э, Кальций, магний, хром, вор, кобальт, калий, молибден, хлорид, ванадий Литий, серебро, цинк, медь, фосфор, серо, кремний, никель, йод, олова. Затем запатентованный комплекс трав. Женьшень, алоэ вера, биофлавоноиды цитрусовых, кукурузный шел, клюква, золотарник, экстракт виноградных косточек, экстракт зеленого чая, ягоды можжевельника, водоросли, кора муравьиного дерева, экстракт расторопшим комплекс аминокислот аланин, азоицилин серин, аргинин лицин, трианин аспаргиновая кислота лизин, триптофан цистин, метионин тирозин, глютаминовая кислота филанин, валин циглицин, гистицин фруктовые овощи смеси ферментов и э, фитонутриентов бромелия папаин, амилаза, целлюлоза, лактаза, липаза, протаз, протеаза, ананас, брокколи, яблоко, апельсин, цветная капуста, сельдерей, грейпфрут, капуста, малина, шпинат, клубника, лимон, папая, персик, груша. Вот такой нужный важный состав, наша жидкая формула нутробёрста. И поверьте, этот продукт во время пандемии, когда э, везде коронавирус этот, этот продукт поможет вашему иммунитету, и он работает тоже как детокс. Поэтому, кто хочет попробовать продукт, вы можете связаться со мной, под этим видео будут контакты, я вам вышлю бесплатно этот продукт. Вы попробуете. Если захотите стать клиентом, вы можете заказать по хорошей цене, с хорошей скидкой, и пользоваться классными продуктами, и быть всегда здоровым. Этот продукт можно, кстати... И женщинам, и мужчинам, и детям, и взрослым, и пожилым, и беременным, и кормящим, всем противопоказаний нет. Желаю вам удачи, еще раз подписывайтесь на мой канал и будьте всегда здоровы. Пока-пока.